Алла Пугачева, народная артистка СССР. У меня вопрос такой. Владимир Вольфович, mm -hmm. вы, думаю, со мной согласитесь, что президент страны – это лицо страны. Пример для подражания подрастающему поколению. Пример для массы граждан нашей Родины. У меня к вам такой вопрос. Вы... Когда хамите, ну ладно мне, Бог с вами, я к этому уже привыкла от вас. Вы чего хотите доказать? Когда вы врете нагло в эфире этой программы, зачем? Когда вы просто ведете себя настолько неприлично, даже для кандидатов в президенты. Но пока что это позор только ваш. Не дай бог, если это будет позор нашей страны. Вы распускаете язык, распускаете руки, ведете себя разнузданно. Мой вопрос, это что? Часть имиджа, разрешенного вам сверху, то, что ни один политик так себя не ведет, это пробелы воспитания вашим? Или не дай Бог, не приведи Господи, это что-то такое с неврозом связано. Вы когда, если бы вы стали президентом, вы бы поменяли свою линию поведения? Потому что это все-таки на весь мир. Все? Все. Отличаюсь. Я веду себя так, как я считаю нужным. Мне имиджмейкеры не нужны. Мне разрешение, как Михаилу, никто не давал создавать партию. Я ее сам создал. Я сам первый пошел кандидатов президента еще советской россии все разбежались я да, молчите я с, да? с партией не хамите мне не хамите, знаю, мне не хамите меня не я отвечаю здесь вам молчать нужно сидеть все вопрос задались я отвечаю так я, считаю, нужно. я, собственно, хотел это услышать. Не уберусь. Все, вам. Вы да. Я веду Молчать. себя как певица, а не как певичка. Не, не ори на меня, я будущий говорю, президент. Вам я вам мяла, не Алла Вы меня уже назвали певичкой. Да. Я думала, что вы... Я думала, что вы... Я думала, что вы... Я думала, что вы кружевник, политик... Хитрый человек. Я отвечаю, он... А вы просто клоун Значит, и псих. Время, время, да. время Зариновского. Я... я должен дать время. Такой, какой я есть. Я уже сказал. В этом моя прелесть. Если Сталин прикинулся тихоней и потом стану залил кровью. Если Хрущев прикинулся тихоней и мы сели везде кукурузу. Если Брежнев был великий и вся страна пьяная и коррупция. Горбачев за демократию Советский Союз рухнул. Ельцин полупьяный. чем вам тогда? Не нравился Ельцин этот недоумок полупьяный что вы тогда за него агитировали все Че вы, вы позор нашей страны помолчите вы позор да, Помолчите. вы артисты как последние проститутки ложитесь под любого руководителя за деньги вы все легли под Брежнева под Горбачева, под Вечина под Путина, завтра еду в Кремль все будете лежать я буду вас плевать и вытирать ноги Позор вам! Позор, все, позор! Все, кто легли сегодня, под любого, смотрите, все четыре кандидата, все правые, все позор! Все позваны из по время Да, она не понимает этого, на законах не считает. Ну, закон один, менять мужей каждые пять минут. Вот вы, ее меня закон. Извините, но то, что вы делаете, а, да. вы себя публично хороните. М? Вот то, что вы сейчас делаете, Эх. вы себя публично хороните. Я вам говорю еще раз. Вы ведущий? Я веду... вопрос. Все молчат. Я и попрошу Алабарисну вступить в ваше время. А она не может. Понять. Я волнуюсь за вас. Не надо волноваться. Не за Алабарисна. навсегда останется и еще есть раз в истории мировой. Я музыка. буду говорить, что. Что я считаю это нужным. Вас, и вы право. Ваше не имеете право. права ваше время, Если вашему каналу Прокров не... заплатил, чтобы в этой передаче он получил больше голосов, он давно все проплатил. И в Кремле, и народу, и пусть, скорее, риски рабочие скажут, которые ни уехали. Никто ни разу в моей передаче не помолчите. бывал чаще вас, Тогда. не заплатившего ни Да, помолчите. Я говорю. Я говорю. Прошу.